Здравствуйте, дорогие мои франчези. Сегодня у нас с вами состоится тема, которая касается конфликтологии, да, как вести себя правильно в конфликте, потому что иногда возникают конфликты с родителями на разные темы. Да, или ребенок заболел, например, или мы не хотим платить, дайте нам перерасчет, потому что мы постоянно болеете, или ребенок упал, ребенка укусили. Я об этом уже говорила вам немного на прошлом занятии. Я хочу продолжить эту тему и, в общем, рассказать, как мы решали обычно конфликты в детском саду и довольно успешно все получалось. То есть мой подход, общие принципы конфликтологии и подход к решению конфликтов, который всегда, никогда меня не подводил, вернее. Сейчас я включу нашу презентацию и мы с вами начнем. Сейчас первое, о чем я хочу поговорить, это наш клиентоориентированный подход. То есть в первую очередь мы понимаем, что наши клиенты да, – это самые главные для нас люди, потому что они несут нам деньги, и мы стараемся всегда идти на мирное регулирование конфликта. То есть мы в работе всегда, в своей, в, когда показываем сайдик, когда решаем какие-то вопросы с конфликтами, должны обязательно ориентироваться на клиента, понимать его и принимать его позицию. Есть такое интересное выражение, да, прислушивайся друг к друг другу, действуй сообща. Это очень нелегкий труд, но он сполна вознаграждается гармоничным развитием и счастьем наших детей. То есть мы всегда должны иметь мнение не одностороннее, но слышать родителя и понимать родителя. Какие основные виды конфликтов у нас бывают в детском саду? Да? Ну, конфликты, которые возникают на почве недопонимания важности режима детского сада и постоянное нарушение этого режима, когда родители, допустим, не хотят, чтобы ребенок спал в, в, в обед, да, потому что они просыпаются только в 11, а в обед он уже спать не хочет, соответственно, они просят не укладывать, а мы не можем, потому потому что у нас другие дети спят. То есть это непонимание режима. Второе – это отсутствие единства требований в семье в детском саду. Это когда воспитатели у нас, да, они учат детей, допустим, сидеть на горшке, но родители дома постоянно одевают ему памперсы, и это конфликт, который возникает между воспитателем, да, обычно родителям, но в итоге до вас, как до заведующего, тоже доходит. То есть когда мы в детском саду делаем так, и родитель дома тоже должен делать так. Но получается у нас, что родители это не соблюдают, или детский сад не прислушивается к тому, что хочет родитель. Третье – это отсутствие желания оплачивать услуги детского сада, да, которая возникает обычно на почве того, что ребенок часто болеет, или ребенок много путешествует, и родители как бы не хотят оплачивать услуги, то есть они начинают искать какие-то лазейки. Четвертое это конфликты, которые у нас достаточно распространенные, они связаны с болезнями ребенка и с травмами ребенка. То есть, если опять же ребенок часто болеет, или ребенок упал, или ребенка кто-то укусил, да, вот эти конфликты они тоже возникают систематически довольно часто. А пятое это конфликты на почве того, того воспитания, да, которые обычно у нас возникают между воспитателями и непосредственно родителями, но в итоге тоже добираются до клиента. У нас бывает так, что дети рассказывают, что воспитатели их там избивают, да, или там орут на них, либо воспитатель начинает декламировать свою точку зрения да, до клиента, то есть пытаться учить клиента воспитывать его ребенка. У меня тоже были в работе такие моменты, когда... Воспитатель все время читала нотации клиентам, да, причем она нескольких людей выбрала. А в итоге нам пришлось с этим воспитателем расстаться, потому что никому нотации не нужны. А какие причины у нас бывают? И они вообще их надо искать на самом деле не с одной стороны причины, а они всегда с двух сторон. Причины у нас бывают объективные. Это, например, когда воспитатель недобросовестно относится к своим обязанностям, да? или, ну, даже бывают жуткие истории, да, у меня такого не было, но я слышала, что там воспитатель ребенка потерял на прогулке, да? когда они на общей площадке играли, или кто-то там кого-то ругал, кричал, вплоть до того, что дергал за руки детей, это уже зависит от квалификации педагога, и, конечно, от таких людей нам надо избавляться. Если вы видите, что конфликт возникает именно у воспитателя, да, если действительно это обосновано, если это не вранье, то такие люди нам в детском саду не нужны, они не должны работать. Травмы ребенка ⁇ это тоже объективная причина, когда ребенок упал. Не всегда тут вина воспитателя, потому что дети могут падать на ровном месте, они могут ну, травмироваться, могут там друг друга чем-то бросить или укусить. И отсутствие оплаты за детский сад ⁇ это тоже объективная причина, когда родители у нас не могут платить, посредством, допустим, их уволили, и они вот уходят. Есть у нас субъективные причины, и самое важное понимать, что как у родителя есть претензии, да, всегда могут возникать к детскому саду, то точно так же у наших воспитателей, и сотрудников тоже могут быть претензии к родителям. Эти претензии надо строго, э, так сказать, прекращать да, в коллективе, чтобы это не обсуждалось. Потому что воспитатели они могут настраивать против родителей какую-то няню, рассказывать, да, что там вот они опять привели его плохо ему там башмаки завязали, то есть они могут обсуждать. Вот эти обсуждения, их вообще надо прекращать, и как заведующие вы обязательно должны этим заниматься. То есть если вы слышите, что кто-то кого-то обсуждает, вам не надо в этом участвовать, вы должны эти обсуждения прекратить, то есть сказать, мы ко всем относимся одинаково, не надо это обсуждать, не надо это между собой обсуждать, и не надо это обсуждать, тем более при детях, потому что это очень важно. Важно помнить, что в конфликте могут быть виноваты обе стороны конфликта. Сейчас мы обсудим с вами, какие бывают претензии у родителей к воспитателям. Список этих претензий он достаточно большой. Ну, Во-первых, с ребенком мало занимаются в детском саду, не создают условия для укрепления здоровья, или там часто проветривают, или мало проветривают. Ну, у всех слишком разное представление об этом гуляют да много или мало, и там слишком тепло или слишком легко одевают. А к этому вопросу да мы всегда, когда родители начинают спорить, да, там, что проветривают мало или много, мы говорим так, что мы всегда опираемся на санпин. То есть у нас по сампину проветривание положено в отсутствие детей раз в полтора часа. Соответственно, мы так и проветриваем. А гулять мы должны, ну, рекомендуется вообще 4 часа гулять, мы гуляем примерно 2 часа, да, в течение дня бывает 3 часа в зависимости от погоды. Но Санпин, Санпин говорит, что от полутора часов до с 4,5 – это вообще рекомендованное гуляние. Следующая да, претензия – это не могут найти подход к ребенку. Обычная такая претензия бывает у родителя, у которых дети с определенными там, особенностями, такими как гиперактивный ребенок. Тут надо применять немножко другую тактику. Во-первых, надо ребеночка хорошо обследовать, да, и понять, то есть психолог, он обычно понимает, как бы в чем возникают именно сложности, почему этот ребенок ведет себя определенным образом. Либо у него определенный вид темперамента, да, там холеричный, меланхоличный, либо у него какие-то особенности отклонения, да, определенные есть. И он уже прорабатывает схему с родителем. И с воспитателем, потому что воспитатели иногда тоже ведут себя не всегда адекватно. Поэтому психолог я рекомендую, чтобы работал не только с вашими детьми и их родителями, но и с воспитателями тоже. Использовать непедагогические методы в отношении ребенка. Это моральные и физические наказания. Тут уже идет вопрос о профессионализма вашего воспитателя, потому что, в принципе, конечно, любого физического наказания быть вообще не должно. Но даже морально иногда воспитатели наши ведут себя неправильно, они деток обижают, унижают. То есть вы должны этот момент отслеживать и людей таких убирать. То есть такие люди, они не должны работать с детьми с детьми должны работать размеренные спокойные люди у всех бывают моменты срывов да как бы особенно если они у вас каждый день работают но воспитатели они должны -таки эти моменты контролировать плохо следят за ребенком, тоже да, там не вытерли суперки, не сменили трусики, не переодели грязную футболку. Такое тоже довольно частая претензия у меня тоже была такая в садах, да? но у нас был один мальчик, который ходил в туалет вот строго перед приходом родителя. То есть родители его в 6.30 забирали, и в 6.30, ну как бы 6, без 5 минут, в 6.30, 6.25 он у нас обязательно ходил в туалет. Поэтому мы уже когда поняли, мы просто попросили няню, вот я хочу вам сказать две вещи очень важные, да. Что обязательно перед приходом родителя, действительно, если вы знаете, что этот родитель приходит в определенное время, приводит ребенка, уводит, вы должны на ребеночка хорошо посмотреть, да, действительно, посмотри, суперки не суперки, футболка грязная или чистая, покакал, не покакал. Потому что, ну вот мы привыкли так с няней, она уже просто его заранее как бы переодевала. И он был перед приходом родителя в абсолютно готовом состоянии. То есть ваши сотрудники, вы должны обязательно научить сотрудников, да, чтобы они этот момент отслеживали, чтобы действительно не было никаких грязных там футболок или там, э, несмененных трусиков, да, чтобы все это они отслеживали, причем отслеживали постоянно. И обязательно вечером, ну вечером вообще постоянно надо проверять, это должен делать воспитатель, это должна делать няня. Но ваша задача – это их научить это делать, чтобы они выполняли ваши правила. Следующее – это ребенка заставляют есть или не заставляют есть или не следят чтобы он все съедал. В такой ситуации нам обычно приходится родителям да, говорить, что ну, обычно дети это делают на адаптации, что у ребенка адаптация, не переживайте все дети начинают есть, и он тоже будет есть, так что вы не переживаете. Многие родители, когда приходят, они, вот вы там ребенка докармливали, если у родителя есть такое требование, чтобы докармливали ребенка, надо просить воспитателя, естественно, чтобы они докармливали. Но не перекармливали, а именно нормально докармливали. А если ребенок ну, как бы физически, допустим, есть не хочет, да, ваша задача вашего воспитателя – его уговорить, если он не уговаривается, то запихивать ребенка тоже не надо, потому что о, был тоже случай в детском саду у меня, когда у ребенка просто вызвала работу. Хотя он был абсолютно здоров, то есть тут уже особенности идут организма. ограничивают свободу ребенка, да, тут этот пример, получается, есть, что он заставляет во время тихого часа лежать в кровати и говорят, что давайте он там тихо поиграет в уголочке, раз он не хочет спать. Тут надо уже вести у нас просветительскую работу, объяснять родителям, что сон очень важен для детей, что до 7 лет нервная психика может перегружаться, если ребенок днем не спит. Да? Он у вас дома, конечно, заснет гораздо раньше, но он недополучает знания, потому что у него истощается нервная система, и истощаются, ну, то есть умственные способности немного падают, если он перевозбужден, если он устал, если он не спит. И опять же у нас нет возможности оставить его одного не спящего, потому что у нас другие детки спят, поэтому мы укладываем его в кроватку и обычно, вообще обычно все дети, которые лежат, они не лежат 2,5 часа в кровати, они засыпают. А Бывают ситуации, когда действительно ребенку уже около 7 лет и он не спит, и он не засыпает, тогда можно как бы поговорить и с у вас свободно, чтобы она с ним посидела. Но ну, в основном ну, по опыту своему скажу, что все засыпают, и это нормально. Не принимают меры в отношении гиперактивных, агрессивных детей. Ну, особенно если ребенка укусили или ударили, поцарапали. В основном это у нас в большей степени случается это у нас в леслях, у детей ясельного возраста. На самом деле есть такой период, обычно он с полутора лет, примерно до двух с половиной лет, и лица, когда они начинают испытывать, это ну, абсолютно нормально, когда они начинают испытывать мирную прочность. То есть они могут кусать других детей, они могут царапаться, они могут ругаться, и биться, драться и кидаться. Это абсолютно нормально. Это родители, это должны понимать, потому что бывают, как бы дети, на это влияет на самом деле очень много факторов. На прошлом занятии я вам говорила про консультацию да, для родителя, почему дети дерутся, и почему дети кусаются. Я вам даже ссылочку скидывала на эту консультацию. Вот Рекомендую вам ее почитать, чтобы грамотно отвечать родителям. В кардинальных случаях, да, когда ребенок действительно очень сильно кусается и не помогает ему, не общение там родителя с ним или родители неадекватно да, реагируют на нашу педагогическую помощь, бывает такое, что нам приходится иногда некоторым родителям отказывать посещение в пользу того, что большая часть родителя, родителей они э, против нахождения этого ребенка. Э, не будем забывать, что мы с вами коммерческая организация. Да? То есть, насколько все зависит от вас, насколько вы хотите этому ребенку помочь. Я, допустим, от таких детей у себя в садиках ну, не отказывалась. Мы всегда находили способы борьбы вот с этими негативными проявлениями. Вот, но не всегда это получается в других садах. Я слышала такие истории, что родителям, как бы, отказывали такого ребенка, в посещение. Конечно, максимально надо этого, ну, к этому не идти, то есть максимально долго держаться за клиентов и за этих, и за других. Вот. Чтобы избежать этого момента, я вам рекомендую все-таки. Если такая ситуация происходит, да, все вопросы с родителями, у которых претензии обсуждают индивидуально в кабинете, чтобы не выносить это на общее обозрение. Потому что где один родитель услышал, да, там, что кого-то бьют, он сразу начинает искать какие-то моменты, они а били ли его ребенка, не кусали другие дети. То есть это обычно превращается в такой снежный ком. Поэтому мы стараемся это все не обсуждать, мы это улаживаем в индивидуальном порядке. Сейчас поговорим о том, это очень важно понимать, что не только у родителя есть претензия к воспитателю или к няне или к садику, но и у сотрудников тоже бывают претензии. То есть, Так как мы не понимаем обычно, мы кидаемся там на амбразуру, потому что сотрудники сидят между собой, обсуждают родителей, у них на самом деле тоже есть претензии к родителям. Одна из распространенных – это неуважительно относится к персоналу, могут отвечать на повышенных тонах при ребенке и так далее. Вот смотрите, задача воспитателя, ваша задача как руководителя – научить своих воспитателей, что воспитатель должен показывать пример. Возможно, как раз дать послушать эту лекцию да, по конфликтологии, потому что воспитатель должен показывать родителям пример. Воспитатель не имеет права повышать тоже голос. Все обсуждения по поводу персонала, да, они ведутся в отдельно от того, чтобы дети это не слышали. Потому что дети, когда слышат, что родители недовольны, если это при них все происходит, то обычно они принимают на себя как бы вот эту негативную волну, и, соответственно, они начинают подстраиваться под мнение родителя. То есть они могут начинать придумывать какие-то истории, которых не было. Поэтому ваши воспитатели, вам надо объяснить родителям, да, что мы все беседы подобного рода проводим в отсутствии ребенка. Если у вас есть какие-то претензии, давайте пройдем и эти претензии обсудим. При детях мы не такого не обсуждаем, потому что у детей очень ранимая психика. Обычно все родители они, ну, нормально на это реагируют, даже самые неадекватные, они готовы пойти на это, то есть они при детях не кричат. Вторая претензия это у нас возникает, да, или у воспитателей возникает, что родители забывают оплачивать питанные, вносить плату за детский сад, вносить плату за дом занятия. Поэтому наша задача выстроить работу так, что они не должны забывать. И когда они начинают садиться вам на шею, да, родители в этом плане, вы должны очень четко для себя обозначить позицию такую, что вы не ждете 2-3 недели, пока вас родители кормят завтраками. То есть нет 3-4 дня оплаты, 5, да мы ребенка можем не принять детский сад, потому что у них в договоре, в принципе, все это описано, что без оплаты мы детей не принимаем. Но, опять же, это все должно договориться обязательно максимально тактичным образом. Забывают о претензии воспитателей, которые возникают, и у нянь, что родители забывают положить детям в шкафчик сменную одежду. Это, кстати, очень тоже частый такой вариант с конфликтом. Потом приходит родитель, ребенок в чем-то мокром, допустим, стоит с улицы, да, там штанишки промочил, а переодеть его не во что. И родители начинают, как бы, соответственно, звонить вам, вот он там в мокром пришел. В итоге выясняется, что воспитатель много раз говорил, принесите одежду, они не принесли, а претензия ну, сыплется на вас. В таком случае... Чтобы это все зафиксировать, да, как бы, чтобы родитель понимал, что он должен принести, мы выработали тоже такую стратегию с воспитателями, что они в конце рабочего дня писали родителям записки. Потому что то, что вы им сказали, они могли быть усталые, они могли бы быть с работы, это бесполезно. Если у них небольшая записка, даже маленькая на каком-то листочке, что надо завтра принести, они это как бы не забывают. Можно это Обычно мы это делали всегда раз в неделю, то есть мы это делали по пятницам, чтобы на понедельник там они принесли чистенькие там пижамки, чистенькие колготки, сколько штук надо, сколько штук надо памперсов. И вот такими записками спасались от такого конфликта, потому что такой конфликт уже был в практике приводят детей в детский сад совершенно неподготовленными, без навыков самообслуживания, не привыкли к режиму садика. В основном, конечно, эта претензия возникает ближе ну, к муниципальным детским садам, но на самом деле, если у вас работает сотрудник из муниципалки, да, то уже они а, тоже могут а, такие претензии высказывать. Они могут не высказывать родителям, но они могут обсуждать между собой. Поэтому сотрудников тоже учим, что у нас частный детский сад, а не государственные, что мы приучаем детей к горшку, мы приучаем детей к ложке, мы приучаем по всему по всему. Вот. И свои претензии мы никому не рассказываем, и друг другу тоже не надо их рассказывать, потому что это создает негативный эмоциональный фон у нас в коллективе. Поздно забирают детей. Такая претензия на самом деле тоже возникает и в частных садиках в том числе. То есть если у нас всех детей забирают, допустим, в 6 в саду, а мы работаем до семи, и приходят определенные родители, которые забирают в 7, иногда воспитатели тоже начинают свою позицию партии, да, то есть забирайте, пожалуйста, в 6, у нас все дети уходят в 6. Это вам мы тоже не допускаем, даже если один ребенок, воспитатель должен с ним находиться, Потому что рабочий день у воспитателя, ну, грубо говоря, с 8 до 7 вечера. В разных садах, конечно, немножко по-разному. Плохо воспитывают детей, это воспитатели обычно тоже обсуждают, чрезмерно балуют или не уделяют внимания ребенку. И к таким детям обычно трудно на самом деле найти подход, потому что у нас как раз идет разночтение между семьей и детским садом. Да? То есть в детском саду вот так мы себя ведем по отношению к детям, а дома родители ведут себя абсолютно по-другому. Вот. Поэтому как с этой претенцией да, поступать? Это надо нам воспитывать воспитателя, что они не должны, во-первых, при друг друге обсуждать, не дай бог вообще обсуждать это все при детях. И мы должны просто тактично, максимально тактично, не навязывая свою точку зрения, просто подкидывать этим родителям, ну, как бы определенные консультации да, на тему правильного воспитания или небольшие, ну, как бы, лекции вечером читать, ну, даже не лекция, а просто общаться, общаться между родителем и воспитателем и потихонечку рассказывать, причем это надо делать медленно и на протяжении длительного периода предъявляют необоснованные претензии к персоналу, придираются к мелочам. Так очень любят тоже думать воспитатели, так очень любят думать нянечки, да, что они там придираются к мелочам, что там соперки не вытерли. То есть это, это может перерасти вообще в глобальный конфликт, потому что этот список претензий, это тоже идет... От сотрудников к родителям. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, что это процесс на самом деле двухсторонний. Не всегда виноват там только родитель или только сотрудник. То есть ситуации бывают разные. И у родителя есть претензии, и у сотрудников есть претензии. Соответственно, наша задача да, максимально найти компромисс. Сейчас мы поговорим с вами о общих правилах поведения в конфликте. Самое главное, да, первое, это мы должны, насколько можем, даже если человек там повышает голос, сохранить доброжелательный настрой. То есть мы, не надо начинать сразу спорить с человеком, абсолютно неправильная тактика. То есть мы должны с клиентом, с любым вообще, это к любому бизнесу на самом деле, найти какой-то компромисс, который устроит и клиента, и вас. Бывает очень сложно сохранить самообладание, когда человек начинает негативно высказываться да, в адрес там, вашего персонала или ваш адрес. Но мы стараемся максимально контролировать свои эмоции. Это у нас второй шаг. Да. то есть Прежде чем что-то сказать, мы должны обязательно подумать. Мы должны дать собеседнику выпустить пар. Не нужно реагировать на все, что он говорит, Моментально. То есть собеседник, если он пришел разгневанный, да, к вам бесполезно сразу начинать с ним спорить или как-то пытаться разрешить этот конфликт. То есть он должен полностью высказаться до самого конца. Для этого мы можем использовать восьмую технику, это активное слушание. То есть мы как эхо должны отражать все, что он говорит, и задавать ему максимальное количество вопросов. Правильно ли я вас понял, что вы недовольны вот этим? Вы, наверное, вы хотели сказать вот это, вот это, вот это. да? А почему вы так думаете? То есть пока он будет высказываться, это очень действенный момент, который используют в психологическом консультировании, который используют разнообразные коучи, да? дать высказаться полностью. Пусть он выскажется, спустит парк, и потом мы уже будем предлагать ему решение проблемы. Чем еще можно как бы к человеку, да, расположить человека к себе? Во-первых, мы можем сделать собеседнику какой-то комплимент или попросить совета. Да, скажите, пожалуйста, а вот как бы вы да, поступили в этой ситуации? А что вы думаете на, на этот счет? Да? То есть мы уже просим человека о совете, мы ставим себя с ним примерно на одну как бы ступеньку. Он проникается к вам таким образом определенным доверием. Если вы знаете, да, что вы виноваты, вы обязательно должны извиниться. И вообще, как бы я рекомендую, если ребенок падает, травмы какие-то укусы, всегда в первую очередь надо извиняться, потому что ребенок находится в этот момент в садике, это произошло у нас, и даже если как бы, это объективные причины, родителю это очень трудно объяснить. Нам извиниться несложно, но объяснить родителю будет достаточно трудно. Вы никогда не должны оценивать эмоциональное состояние вашего оппонента. То есть нельзя ему говорить про такие фразы, как «почему вы кричите на меня?» да, вот Это говорить все нельзя. И Потому что это ну, все люди они реагируют по-разному, и у них разная абсолютно защитная реакция на, на эти все моменты. Поэтому мы сейчас с вами поговорим еще о том, что вы должны обязательно... Защитную, на эту защитную реакцию реагировать по-разному, спокойно. То есть насколько можно спокойно, настолько вы и реагируете. И в конце разговора, когда вы пришли к определенным договоренностям, вы должны обсудиться, ну, как вы будете решать эту проблему и ваши дальнейшие действия. Сейчас я вам расскажу этапы, как решали мы и прорабатывали конфликты у себя в детском саду. Такое, ну, как бы наработки я нигде не находила, но это наработка, которая мне помогала решать практически все э, конфликтные ситуации, которые были в саду. Во-первых, ну, когда ко мне приходил родитель, первый этап это вот спокойное слушание. Об этом мы с вами говорили. То есть мы должны дать ему выпустить пар, выслушать его, согласиться с его чувствами. Это второй этап. То есть, мы, чтобы поставить себя на одну ступень да, с родителем, чтобы он понял, что вы его понимаете, вы должны согласиться с его чувствами. То есть сказать, да, я понимаю, обычно это происходит но ну, очень легко. Вот вы, там, мой ребенок у вас болеет постоянно там, и начинает сыпать как из ведра, да, как у ребенка там, сопли зеленые и все такое. Вот, что вы должны сказать? Просто одна ну, простая фраза. «Я, понима... да, «Я понимаю, что очень неприятно, когда ваш ребенок болеет. Это всем неприятно, я это прекрасно понимаю». Или там «Да, я понимаю, что вы очень расстроены, что вашего пить укусили». То есть вы должны просто проговорить его чувства. Буквально один-два раза вы можете в процессе разговора эти его чувства проговорить, и уже ему станет легче. Он поймет, что вы его понимаете. В этот момент можно еще использовать другие психологические приемы, да, то есть кивать, ну, как бы да, улыбаться, как бы, возможно, и не стоит, но вот кивать, да, ну как бы это можно все делать. Дальше вы рассказываете, что уже сделано и какое решение вы будете предпринимать дальше. И третий этап, который, четвертый вернее, это планирование возврата, то есть мы к этой истории с вами обязательно вернемся тогда-то. Сейчас я на практике вам просто расскажу, как это выглядит, я вот записала пример, да, приходит к вам родитель, говорит, вот Ваня заболел, это он у вас заразился, вот у вас сидится заболеет, вы говорите, да, я понимаю, что Ваня заболел. Мне очень жаль, ну, я, я понимаю, что вы очень сильно расстроены. Я тоже, я сама мать, я очень сильно расстраиваюсь, когда мои дети болят. Это этап, когда мы поставили с родителям себя на одну ступеньку. Далее мы э, говорим, что мы уже сделали, чтобы этой ситуации не было. То есть, э, ну, мы... Закупили очистители воздуха, да, у нас детки ходят в соляную пещеру, много занимаются физкультурой, няня у нас с утра до вечера моет, мы только по сампину моем, вот средства вот этими вот прекрасными средствами моем. Детей вообще стараемся не, при, не принимать больных, не всегда получается, родители приводят, но стараемся не принимать больных деток. Мы тоже очень сильно расстроены, что Ванечка варса вот всегда в этой ну, ситуации я, в принципе, так и говорила. Дальше. Мы очень надеемся, что он скоро поправится, и дети по нему очень сильно скучают. Вот так. Давайте с вами так договоримся. Я понимаю, что вы сейчас звоните по поводу оплаты. Поэтому давайте мы с вами вот так договоримся. Мы сейчас в течение месяца посмотрим, да, как у вас нормализуется, не нормализуется, ваш, ваш ребенок на адаптации да, сейчас находится. Поэтому посмотрим, насколько нормализуются отношения. Если он начнет уже нормально ходить, посещать, то вы продолжите в этом темпе. Если будет так болеть, то мы вам просто переделаем абонемент. Вы сможете платить по дням. У вас будет абонемент по дням. То есть вы будете ходить. День, конечно, будет стоить дороже, но в любом случае вы все равно сэкономите. То есть перейдите на другой абонемент. Вот эта технология, она практически работает вообще в любой конфликтной ситуации. Там Петя упал, Ваня заболел. То есть она работает практически на процентов в любых абсолютно ситуациях. Поэтому я вам рекомендую, ребят, обязательно пользуйтесь этим и попробуйте, если у вас будет конфликтная ситуация, вот поэтому моей технологии проработать ее, и она дает очень хорошие результаты. Бывают, конечно, родители, с которыми не получается да, совсем. Но это бывает очень редко. Обычно ну, в 95% случаев можно любой конфликт по этой технологии решать. Сейчас мы с вами подведем итоги. На сегодняшнем занятии мы рассмотрели основные причины возникновения конфликта в детском саду, посмотрели общие правила поведения в конфликте, узнали, какие этапы есть в проработке конфликта и познакомились с одним из примеров, да, как эти конфликты прорабатывать. Я вам рекомендую, у нас не будет домашнего задания сегодня, потому что это очень индивидуальная ситуация. Я вам рекомендую просто почитать конфликтологию, да, методы решения, потому что очень много разных методик, есть как бы выхода из конфликтов, перечитать внимательно лекцию и просто для себя понять как бы эту технологию, как вы будете выходить из конфликта. И если у вас вдруг будет возникать конфликтная ситуация, то попробуйте вот по этой технологии все проработать. Спасибо вам большое за, мне, за внимание. Мы с вами обязательно увидимся на следующем занятии. Надеюсь, это было полезно для вас и было Каким-то образом интересно. Думаете, советы, они вам очень помогут в разрешении конфликта.